Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Приветствую всех. Давно не была, абсолютно давно не была, не выходила, не выходила в эфир. Сегодня даже вот стала камеру настраивать, и что-то моя камера тут заортачилась. Камера не очень такая, но что делать как есть, как есть. Сегодня, дорогие мои, на моем стриме будут подсказки из бабушкиной шкатулки. Пишите, отвечу. отвечу. А потом некоторые подсказки для моих, таких сказать, очень активных посетителей и подписчиков моего канала. И в конце будут на сущности для всех знаков зодиака. И в самом конце я буду. Я произнесу слово, которое будет паролем. Это слово вы, кому надо, напишет мне на почту и получит бесплатную личную консультацию в WhatsApp. Вот такой сегодня у нас с вами распорядок. Начнем с подписчиков. Скажем так, это вам подсказка прогноз на ближайшие... На ближайшие три недели. Не знаю, вот это убирает тут одно окно, лишние окна, они тормозят. Да? Вот так. На ближайшие три недели. Александр П. Александр. Так, на что обрати внимание? Будет повышенный эмоциональный фон может быть, какие-то небольшие разборки связаны с, с темой «Моя любовь, человек, которого я люблю». То есть вот тут, возможно, ситуация, что-то может огорчить в теме людей, которые, которых вы любите, с которыми у вас важные отношения. Потом произойдет какое-то важное судьбоносное событие. Возможно, вы вступите в середину какого-то пути, в каком-то важном деле, и важное событие для вас будет в том, что у вас будет ощущение, ну вот полдороги я прошел, и это уже для меня важно. Вот, возможно, такая история. И какое-то важное получите сообщение, ну, допустим, хорошее сообщение о хорошем тесте, про здоровье ваше, да, вот что-то такое, вот интересно, у вас интересно, потому что затесалась сюда карта судьбоносных таких моментов. Теперь Кэтрин, Кэтрин, вам подсказка на ближайшие три недели. Ну, период каких-то договоров, договоренностей, даже если вам что-то не нравится, вы будете договариваться, соглашаться. Но, в общем-то, для вас тут неплохо. Потом очень насущно, очень важно лежит карта мужчины. Карта лежит правильно. Единственное, в тему ваших отношений с вашим мужчиной не надо посвящать родственников, я бы вот так сказала, да? Наверное, тут не надо родственников втягивать и какие-то тайны им рассказывать. Также это подсказка возможно, для не очень тесного контакта с его родней. И карта работы, карта продуктивности. Все тут неплохо, дорогая моя. Так. Оксана Кулинич. Оксана Кулинич, прям уже какая-то карта какая выскакивает. Оксана Кулинич, что же у вас в ближайшие три недели? Возможно договор с кем-то насчет чего-то. Договор связан, возможно, будет связан с недвижимостью, с арендами, с проживанием вами где-то. Вот такая, в такой момент. И очень актуальна карта родственников. Возможно, кто-то из них захочет или уезжает, или хочет уехать. То есть вы что-то решаете, какой-то важный для вас Вопрос с перемещением родственников. Может быть, даже так. Вы хотите помочь какому-то родственнику куда-то переехать? Вот такой тут момент. Ну, интересно. Так. Ольга. Samsung. Ольга Samsung. Так. Ольга Samsung. У вас на повестке момента. Любовь, карта любви. Потом в теме улучшение каких-то денежных моментов, пока что еще, дорогая моя, немножко какие-то там затертости, там, за, э, там зашифрованности, там медленно, слово такое медленное, закрытое. И вообще э, у вас есть какая-то неплохая компания, которая многие люди там похожи на вас, вам весело с ними проводить свой. Э, ну, время, может быть, они в чем-то такие фантазеры, как вы? Вот такой момент. Интересно. Но мне понравилось, что первая карта это карта любви, дорогие мои. Вот она, карта любви. Вот у вас очень хорошо, Ольга Самсунг, Елена Поленова, что же в ближайшие три недели может вот так как бы выскочить яркими событиями, да? Первая карта грустная, первая карта говорит, что у вас может появиться ощущение или в прямом смысле слова, может исчезнуть какая-то вещь, что-то как бы исчезнуть, и вас это расстроит, и вы начнете что-то искать, или вы сами потеряете даже, то есть на первом моменте вот что-то не потеряете, то, что важное, не упускай из виду был такой фильм французский, это та история для вас, то есть вот что-то. А возможно, не стоит какую-то ситуацию воспринимать слишком какой-то грустный, это тоже подсказка. Вторая карта, это когда вы среди людей, много народу, такое, то ли помощь вам, то ли волонтёрство, то ли вы в каком-то клубе состоите, то ли вы где-то там, не знаю, клуб по интересам, я бы сказала, это то, что вам нравится. Рядом с этим клубом, как-то близко внутри или рядом, находится тема, связанная с любовью. Это знаете, когда мы идем, может быть, по одной теме, а там вдруг взяли и познакомились с человеком, или очень даже лояльный, какая-то лояльность к вам там. И еще выпала карта ангела-хранителя. Сегодня, дорогие мои, я прогнозирую на своих авторских авторских горбатых картах. Вот такой вам ангел-хранитель в ближайшие три недели. То есть, начало будет такое мрачное. А на третьей неделе уже ангел подлетает, все разруливает, все расставляет на свои места. И ну, вот так. Игорь Корнилов, вам подсказка на ближайшие три недели на какой-то яркости, в ярких событиях. Ну, события действительно яркие, в чем? Такое ощущение, что у вас период борьбы, борьбы с чем-то. Не обязательно с болезнью, но вот что-то такое для вас болезненная ситуация, вы возмогаете, возможно, это связано, к сожалению, с деньгами, с продажами, с кредитами. Вот тут такая есть карта, вы превозмогаете. Или вы на, бывает такой период, когда мы наскребываем деньги на какую-то большую поездку, не знаю, на покупку, вот возможно, то есть что-то омрачает. Около вас скачет чертик, не дает вам улететь куда-то в чертик хочет, чтобы вы подвернули ногу на какой-то лестнице, даже так сказала, но ангел сверху прямо как ястреб, подлетает ангел, это хорошо. И вообще будьте внимательны, учитесь свои эмоции огненные, свои огненные немножко контролировать, учитесь выпускать пар в другом месте, не знаю, качалка или хобби, или что то для мужчин важно, или прогулка просто спокойно по вечерам где-то в районе дома, ну, чтобы не опасно было, естественно. Ну, то есть вот что-то такое. Карты говорят, мои карты говорят, закрывайся, закрывай свои эмоции, закрывай, может быть, даже на такой период, через три недели, что надо скрыть свои чувства, какой-то такой включить нейтралитет ради спасения ситуации или ради того, чтобы ситуация повернулась в вашу сторону, я бы так сказала. И еще, дорогой мой Игорь, имя непростое, из своей более 20-летней практики могу сказать, что Игорь, Олеги, это такое имя, которое вот на них все сыпется, сложное, им сложновато идти по жизни, у них много соблазнов, много подставок, подстав, много людей к ним приближается, таких, скажем. ну, Криминальных или хотят втянуть куда-то, или за счет вот, Игоря и Олегов где-то прокатиться, но подставить не себя, вот именно Игорю Олегов, поэтому очень четко сортируйте людей, которые к вам приближаются, и которых вы надолго около себя оставляете. Теперь, дорогие мои, если кому-то нужны насущности, пишите тут. То есть, извиняюсь, подсказки. Сегодня только три подсказки из бабушкиной шкатулки. И я буду тихо, плавно, наверное, что переходить к насущностям. Я сегодня не приготовила себе эти такие, чтобы легче, чтобы не запутаться. Ну хорошо, будем тогда писать на бумажке, чтобы не, сп... не это самое. Итак, насущ... сущности. На ближайшие 2-3 недели близкие насущности и, дальше, и дальние насущности. Насущности, дорогие мои, это такие события, которые нам надо пройти, которые уже есть, они записаны в информационном, прописаны, они уже там находятся в информационном поле Земли, и нам надо их пройти как вот данность. Да? Итак, смотрим. Насущности для... Я буду писать, чтобы не напутать, для овнов. Овнов. Так, овнов. Так, я буду надух. А на сущности я буду смотреть, кому нужны э, подсказки из бабушкиной шкатулки. Пишите город, откуда или страна, где вы находитесь, и пишите шкатулка. Я буду вам писать, буду отвечать. Итак, на сущности для Овна будет очень яркие всплески, яркие события. Возможно, у кого есть дети, преподнесут вам какой-то не очень приятный сюрприз, это ближний круг, ближний круг, да, то есть что-то будет раздражать, но одновременно раздражать у вас там Марс еще такой активный вовнах, да, то есть стараться, даже если что-то вас ну, тревожит, или психу, вы психуете, держите себя в руках, потому что Марс слишком вас может перехлестнуть. И вот такая тема, да? лишних слов вам что-то не договорить. И, и, значит, так, и старайтесь не обращать внимания на тех людей, которые вас раскачивают к скандалам, научитесь ставить свои блоки и.. Будет ситуация, когда в дальний круг это когда э, ощущение, что что-то закрыто, вы куда-то не можете попасть, закрыли дверь, вас куда-то не пускают. Ну что делать? Это дело времени. Ну, возможно, это сан, с, современ, с ну, вот, современной ситуацией связано в теме ну, медицинской, вы понимаете, про что я говорю. Ничего страшного, у вас все впереди, вы свои темы потом протолкнете и продвинете, дорогие мои. Вот так. Да. Теперь информация по тельцам. Я буду просто вот так откладывать карты. Сегодня будет интересно. Итак, тельцы. Ближний круг. Очень связан с какой-то женщиной. Связан с женщиной. Связан с короткими поездками. То ли к этой женщине, то ли для помощи с женщиной. Или за компанию с ней. Вот. И дальний круг связан с темой любовь. Немножко что-то вас не... Ну, Будет ощущение, что в любви, в теме любви, идет не так, как хотелось бы. Я бы вот уточнила, да, но будут встречи, будут интересные, узнаете какую-то тайну. Возможно, любимый человек или человек, которому вы приглядываетесь как возможному партнеру на долгое время жизни, возможно, откроет вам какую-то, ну, не свою семейную, но, может, свою личную вот тайну такой момент который вам может даже как-то вы насторожитесь но уважайте человека за то что вам признались в чем-то да? давайте вот не будем грызть сразу или делать какие-то негативные выводы чтобы человек не пожалел что открыл вам душу вот так вот Теперь, теперь, теперь у нас на повестке момента люди-знаки, знака-близнецы. Уважаемые близнецы. Итак, ближний круг какой? Говорит, не плавай в своих иллюзиях, но тема какого-то вы уже близко, в теме нащупывания каких-то деловых контактов или в теме подписания. Тут актуально в ближнем круге тема, когда вам... Деньги выплачивают или отдают долг. Вот такая тут история есть. Дальний круг. Дальний круг немножко что-то будет расшатывать, подшатывать вас в теме. Не в смысле работа, ваша профессия, а в смысле ваше прохождение к, ваше прохождение к своей карьерной цели. Я бы так сказала. Модератору большой привет, спасибо. Так И... В дальнем кругу у вас тут дальняя сторона, скажем, так дальняя граница какого-то веселья, какой-то сабантуй, какой-то праздник. То есть вот, то есть если у вас там намечается, это все состоится, это все произойдет. Возможно, даже может быть, это веселье связано с отмечанием какого-то небольшого праздненства, связанных с вашими коллегами. Даже может быть и так. И, и, дорогие мои близнецы, добавлю, дорогие мои близнецы, ну сейчас вас штормит. Ну вот смотрите, что в Америке она под близнецами, да? То есть, возможно, у многих из вас всплывают сейчас такие ситуации, их такого характера быть или не быть. Но вот что-то важное. У вас сейчас идет северный узел, то есть вот такая кармическая точка, кармический показатель проходит по вашему э, знаку зодиака. У вас сейчас происходят наработки и вообще ситуации, и может быть вас, когда вы чувствуете, вас прям за, загнали в какую-то ситуацию, прям туда-то мух, вот так, да? вы даже не думали, раз очутились какой-то новой теме. Эта тема будет у вас на ближайшие 9 или 19 лет, будет активно работать, поэтому обращайте внимание на всякие подсказки извне. Я вас при, вот, ну, призываю. Уважаемые близнецы, у вас очень интересный, насыщенный период, в котором мелочей не бывает. Даже, может быть, у многих начаться такая тема, о которой вы когда-то там лет 10 назад мечтали, задумались, или, может быть, начали, да, отложили, а сейчас вас опять раз, и туда прям за, закидывают, зашпандоривают туда. Не удивляйтесь, значит, это ваша тема. Значит, вам надо пройти вот этот сценарий. Теперь, уважаемые, насущности, насущности для людей знака рак. Что у вас из насущного? Прям на поверхности лежит тема договоров каких-то договоренностей, когда мы подписываем бумаги. Возможно, это связано с недвижимостями, с землями. Вот что-то такое важное. С арендами переписка бумаг, может быть. Или какая-то новость, связанная с арендой, если вы живете ну, в арендной квартире. Вот такой момент. Благодарю за лайк, спасибо, дорогие мои. вот Еще такой немножко, знаете, ближняя граница, ближняя неделя – Немножко такой фантазийный, вас немножко будет заносить в каких-то видениях мира, а на самом деле, может быть, оно там и не так все. Но, может быть, прис... может быть, в ближайшую неделю прислушайтесь к совету или к трактовке какой-то вашей ситуации со стороны вашего родственника, который сам, но того родственника, дорогие мои, который сам или сама... Умеет вести хозяйство, которое живет на удержании, которое умеет и создать уют, ну как бы более-менее дисциплинированно, не пьет там сильно, не курит, ну то есть прислушивайтесь к тому человеку, на которого, как например, можно посмотреть, да? То, что бывают такие люди, они сами никто ничего не имеют. У меня есть такая знакомая, вот у нее, так сказать, муж такой, сам все прокакал, ничего не имеет, его бывшие жены благодаря ему все прокакали, но вот он, понимаете, любит давать советы. То есть вы вообще смотрите, кто вам по жизни, ну, бывает ситуации, кто-то вот подошел и дает нам советы. Обратите внимание, кто вам дает советы, а сам этот человек что достиг, что у него за плечами, что у него в карманах, да, то есть, вот тут обращайте внимание. Ну, я не совсем про таких юродивых, но их мало, которые такие э, святые люди, их единица, да, скажем так. Значит, по, это то, что вблизи. Рак крайняя граница. Опять, смотрите, какой-то договоренность. Опять одна карта подтверждает вторую. И вообще договоренность, которая очень-очень для вас выгодна, очень нужна. Такая, которую, возможно, вы раньше предполагали, но не думали, что так получится. То есть я бы сказала, что вообще карты хорошие у вас, дорогие раки, могу вас поздравить, как у вас на сущности такие всегда бы так. Теперь люди знака Лев. Что у вас? Дорогие мои, кто зашел, Дорогие мои, пишите слово «бабушкина шкатулка». У меня сегодня три подсказки для вас из «бабушкиной шкатулки». А сейчас ближняя граница – лев. Ближайшие две-три недели. Дорогой, дорогая человек знака лев. Значит так. Скажем так, тема любви очень актуальна, тема родни, если вы хотите, чтобы вам родня помогла, может быть, будет помощь, но не в, не в том объеме, как вам хотелось бы, то есть я бы сказала, в ближайшие три недели как-то надеюсь на свои силы, на силы совсем близкой родни, а не вот каких-то там родственников, да, вот. В любви может прям так... Подфортить, а потом как немножко затихнуть. Это для тех, кто недавно познакомился. Кто глубоко живет в отношениях, ну нормально в теме личных отношений. Да? Если вам любимый человек наобещал что-то и не сделал, ну подождите. Я бы сказала, не надо тут впадать в крайности и в такие эффекты наказания. Елена Поленова, здравствуйте. Елена Поленова. Вам подсказка. Кстати, да, Елена Поленова, если вы поздно включили, я вначале для вас тоже давала прогноз, как моей активной активистки моего канала. Вам подсказка такая, Елена. «Думай, что и кому ты обещаешь». Держи слово, если уже наобещала, и до... то есть надо выполнять. По пятницам далеко не уезжай. Вот вам такая подсказка, дорогая моя. Итак, львы. Дальняя граница. Дальняя граница говорит, что... Ну, немножко тяжко вам дается ощущение, ну, тема ожидания, может быть, немножко с какими-то изоляциями, с ограничением, но, ну, может быть, да. То есть и ожидания со стороны, может быть, какого-то родственника, который вам что-то, может быть, вот наобещал или новую работу, или какую-то реальную помощь, или прям деньгами помочь. Это вас будет как-то угнетать и напрягать. Но я думаю, что все-таки э, в конце, через три недели, что-то вас обрадует. Я надеюсь, что все-таки кто-то выполнит свои обещания по отношению к нам. И там просто лежит карта денежки, да, вот карта радости и денежки. Радость мы улыбаемся, мы рады и денежки. И видите, эти карты очень интересные, они зашифрованы, тут ключи есть такие, да. То есть это как приход к цели. Мне это нравится. Так, теперь, теперь, теперь. На повестке момента люди знака Дева. Дорогие наши, прагматичные девы. Ну куда ж нам? Дева, это серьезно. Если девочку решила, будет делать до конца. Правда? Угу. Хорошо. Так, итак, девы, ближние, ближняя граница. Это в ближайшей неделе, скажем так. Какая-то существует опасность, между прочим, связанная с воздухом, связанная с обещаниями. Но в первую очередь с воздухом, с приходом к вам какой-то информации. Может быть, с чьими-то гарантиями по отношению к вам. Вот может быть так, да? Но ангел подлетает, и ангел тут как бы будет, будет ну свои крылья... вот между вами прокладывать, чтобы вы не получили какой-то большой, скажем, вот урон в чем-то. Но опасность тут есть. есть. Дорогие мои девы, будьте внимательны, осторожны. Все, что касается воздушной тени, это лифты, эм, лестницы, резко где-то не лезем, не спрыгиваем. Вот такое, эскалаторы, вот тут осторожно. Также эта тема связана с какими-то перелетами, полетами, ну не знаю. А потом девы, женщины, у вас в ближайшую неделю, у кого был какой-то провал в здоровье, в иммунитете, будет улучшение будет улучшение вашего физического состояния, скажу, так. Да. Вообще какая-то женская тема такая у женщин-дев, что-то закрепляется. И я скажу, мне это даже нравится, да. То есть закрепляется какой-то статус, какая-то статусность, какая-то ваша защищенность, Дорогие мои, от всей души благодарю вас за лайки. Так, и дальний круг – Внезапная какая-то будет у вас ситуация, девы, внезапно отменится поездка-переезд, возможно, но если что-то внезапно отменится, карту Бинго, дорогие мои, для вас никто не отменял. То есть вы все равно, если вы в одном месте, вам будет ощущение, что вы как бы потеряли, проиграли, куда-то не поехали, зато находясь дома, находясь там, где вы находитесь, вы вот что-то нужное найдете получите, узнаете. То есть вот это бинго – это полная чаша. Это как рок, из, ну, рок изобилия, это когда она насыпется. А бинго – это когда мы получаем, мы подставили. Это как, знаете, чаша фортуны, не колесо фортуны, а чаша фортуны, когда мы реально… Ну, вот ну, круто, в общем, круто. И обратите внимание, на кого дева, через три недели обратите внимание на кого-то из ближних родственников. Возможно, кто-то из них на вас как-то обиженный, обиженный, и как будто ну, эффект подножки там есть. Вот как хотите. Давайте я совсем что-то негативное, ну уж прям не буду там где вас пугать. Что-то, ну... Подножка – это когда мы рассчитываем на помощь человека, с которым мы проживаем, а может и спим в одной постели, да? Вот мы рассчитываем на человека, а человек раз и то ли отказался, то ли передумал в конце, ну в последний момент. То есть вы не ожидаете и вы видите. Для вас это разочарование, но, с другой стороны, вы видите правду, как оно есть, и ху из ху, кто на что способен. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Кассандра. Вы мне написали. Спасибо, Елена. Давайте вам подсказка из бабушкиной шкатулки, да? Не лезь к диким или чужим животным. Это ближайшие два месяца точно. Бабушкина шкатулка, она надолго дает прогноз, да, бабушка? Не надрывайся, основываясь на своих фантазиях. Вот, дорогая Лена, вам такая подсказка. Теперь продолжаю на сущности для людей знака Весы. Итак, ближний, ближний, скажем так, ближняя граница это это ближняя неделя. Возможно, что-то доделаете до половины, как будто пазл собираете в каких-то ситуациях. В теме работа карта вот так лежит. Значит, какая-то проблематика идет по работе. А, Леночка, давайте я вам еще какую карту там скажу. У вас карта денег, кстати. Вот, у вас карта связана с деньгами. Это и когда мы умеем договориться, и когда мы умеем получить, и когда даже, возможно, если какие-то долги, то начинается процесс. Отдачи долгов, дорогие мои. А я возвращаюсь к весам. Что еще по весам могу сказать? У весов через 7 дней какая-то очень судьбоносная ситуация будет. Допустим, если вы куда-то не сможете поехать, ладно, значит, оно перенесется. Эта поездка перенесется на более правильный для вас, для вашей судьбы, срок, я бы так сказала. Ну, и судьбоносных ситуаций, возможно, не приедет, не придет, где-то не появится мужчина, тот, которого вы ждете. Вот, к сожалению, вот тут момент, такой момент. И дальний круг. Дальняя граница, она говорит, что внезапно, внезапно, э, ну, как-то сейчас скажу: внезапно я уже пойду утороть, спросим, да, внезапно улучшится ситуация на работе, то есть там все разрулится, или появится дополнительная ситуация, и когда это произойдет. Тут вам такая подсказка, не забудьте, дорогие мои, поблагодарить кого-то из своих, из своих любимых бабушек умерших, кого-то умершего предка, поблагодарите, потому что это их стараниями произойдет у вас необычная такая какая-то ситуация, связанная с вашим, связанная с стабилизацией вашего материального состояния. Вот так скажу, сложно. Может быть сложно, но скажу как есть. Теперь, дорогие мои, ох, скорпиончики будут, да, скорпиончики. Итак, ближний круг, ближний круг, ближний круг. То есть это прогноз насущности, вашей насущности, что же произойдет в ближайшие три недели. Ближний круг – это то, что первая неделя. Перв, ближайшая неделя вас расстроит поведением детей ваших, к сожалению. Вот что-то не так, вот. То, то есть, как сердце ноет, сердце болит, что-то не так, в общем-то, дорогие мои. Да, вот, смотрите, скала, сердце ноет, и вот к их ногам вышла карта сердца. Берегите сердце от эмоций, дорогие мои. Кто после 37, купите капли для сердца. Вот прям в прямом смысле слова. Сейчас погода, перепады, давление, то да еще. Держите сердце в норме. В хорошем смысле слова, но у вас все разрулится потихоньку, после того, как вас ребенок расстроит, у вас произойдет какое-то ну, такое приятное событие. То есть, если кто-то один вам в чем-то откажет человек, а другой появится, и другой вам поможет в этой теме. Вот, то есть, вот все тут неплохо. Также говорит: в моих картах Горбик, они говорят, что не бери чужое, не зарься на чужих мужчин, не зарься на чужой успех, не завидуй чужому успеху. У тебя у самой, у самого не так все плохо. То есть, вот через зависть могут какие-то грязные сопли приползти. Это ближний круг, дальний круг. Через три недели все очень неплохо. Вы будете получать подсказки и во сне, и какие-то знаки, и какие-то обрывки праздни. То есть на будущее это будут подсказки на правильность вашего уже выбранного пути. Давайте второго залезем. Да, это подсказки, это очень круто, это мечи, это активность такая. Ну вот, но не переборщи. То есть будут вам подсказки, если вы раздумываете, вступать ли в какую-то тему. Там тут знаки какие-то вокруг вас будут знаки, чтобы вы сильно не поторопились. Я бы вот аккуратненько... Ну, вот так аккуратно сказала бы, вы поймете, где ваши защиты, в чем вам надо защищать свои интересы. Я бы вот, вот, вот прям так сказала. Теперь, дорогие мои, стрельцы. Стрельцы. Итак, на сущности для людей знака Стрелец. В ближайшие три недели первая неделя. Первой неделе говорит, что вам кажется, если вам кажется, что все медленно, все как черепашка, ничего страшного. То есть на первой неделе произойдет такой выхлоп какое-то нужное свидание или нужная информация, или нужная покупка, нужное что-то, или договор, разговор связан с деньгами. Возможно, он связан с какой-то поездкой, как вот что-то отпускается, какие-то двери открываются. Да? Но я бы сказала, вы огненный знак, и у вас карта огня легла перевернутая. То есть э, держим себя в рамках, свой огонь держим под присмотром, Какие-то выхлопы делаем, не знаю, на нейтральной полосе, а не на голову своим близким и близлежащим, близживущим людям. Также хочу сказать, что тема любви тут никто не отменял. То, то есть в ближайшую неделю и вторую неделю возможно, немножко такие разборочки с персонами, с которыми у вас любовь. Вот так скажу, да? Дальняя неделя. Дальняя неделя. Карта благосостояния, которая вообще тут одно другое подчеркивает. То есть благосостояние улучшается, у кого оно и так нормально, оно стабилизируется, оно ни шатка, ни валка не падает под ногами. И через три недели период каких-то нужных вам положительных ускорений, я бы сказала, таких ну, нужно. Если едем, то туда, куда нужно, что-то продвигаем. Если позвонили, что-то чуть-чуть наверх идет, в плюс идет. Да? Это очень хорошо. Вот стрельцы вот так вот. Ну, у стрельцов, кстати, многое должно сейчас начать стабилизироваться. Почему? А потому что у вас выходит демон из Овна из всех огненных то есть у овнов у львов и у стрельцов сейчас многое начнет как-то успокаиваться какие-то неприятности э, просто исчезнут то есть они будут смываться нейтрализоваться вот так вот теперь у нас дорогие мои будут козероги козероги, козероги. так и ближайшая неделя ближайшая неделя приход нужных важных сообщений информации вы нужны людям но находясь среди людей как-то вот там ну, не знаю что-то может немножко вас омрачить находясь среди людей возможно я бы сказала что в ближайшую неделю не стоит сильно лезть э лезть в какие-то большие домашние посиделки. Что-то вам там может пойти не так. Вот что-то сейчас, давайте второе заглянем, что там не так. Нет, а вроде все хлебосольно там принимается, вас принимают. Ну, какой-то важный разговор. Вот как будто ваша родня хочет вас вытянуть на какой-то важный разговор, через который вы или обязаны, или должны как-то поддержать их тему, допустим. Давай вот сделаем совместный бизнес. То есть вот тут как-то, может быть, вы еще психологически... Ну, материально и психологически не готовы к этой теме, но учтите, что вот такая, может быть, у вас вот поездка к родне, понимаете, вот так, что вы едете под одним соусом, вас ждут там под другим соусом, и вам это будет возможно не очень комфортно, что вас как бы затянули ну, как вас вслепую используют в этот момент, да? через три недели. Через три недели вы, возможно, получите не очень про себя какую-то информацию или какой-то запрос, не тот, какой вы хотели. Те девушки, женщины, кто делал ЭКО, через три недели, к сожалению, может быть информация о негативном результате в этом всем Теме. Я извиняюсь, хочу сказать так, да. Ничего, просите Бога. Вот, кстати, на моем канале есть на эту тему видео, видео лечебное, ну не лечебное, а волшебное такое иконы. Эта икона проверена мною через моих посетительниц, через моих клиенток. Они после этого рожают детишек, да, то есть я вам сказала. Вот. И еще из важного, дорогие мои козероги, через две недели как-то такой совет. Уходи в тему дома, в интересы дома, в укрепление дома, все, что связано с домом. То есть дом стоит правильно, хорошо, радуйся своему дому, может что-то купить для дома, для семьи. Ну вот такое, вот я бы сказала тут так. Теперь водолеи, дорогие мои водолеи. И хочу напомнить, что в конце видео у меня сегодня такое, как, ну, не лотерея, даже не лотерея, а я иду навстречу людям, и в конце видео я произнесу слово, ну, на как пароль будет, это слово пишите на e-mail, оно только будет работать, если вы напишите, дорогие мои, в мою почту e-mail, найдите на моем канале. Вот это слово-пароль, и тогда я с вами свяжусь, и в WhatsApp будет консультация по какому-то вашему важному для вас вопросу. Хорошо? Так, итак, Водолеи, Водолеи. Ближний круг, что там у вас на ближайшей неделе? Что-то омрачает, что-то что омрачает, что-то... Вообще скажу даже так, момент. Сейчас нелегко, ближайшая неделя нелегка для январских водолеев, потому что там одно, тут другое, но так чисто по астрологическим, по транзитным конфигурациям. И вообще к вам в гости, дорогие мои водолеи, входит, приходит скоро Сатурн. Это очень судьбоносная планета. Она будет проверять все ваши, там, что вы успели за последние 30 лет сделать. Такая будет обалденная инвентаризация по вашей жизни, по вашим поступкам. И вот по поступкам будет воздаваться, скажем так. Я вас сейчас не пугаю, но Сатурн – это такая планета, которая вас очень будет проверять. Это такой, как старик. Ну, он и старик, и рефрижератор, и замораживает, и то есть очень-очень судьбоносные будут ближайшие, вот с момента сегодня, ближайшие, скажем, вот с хвостиком будут судьбоносные очень события, дорогие мои водолеи. Приготовьтесь, водолеи, приготовьтесь. Вы иногда уходите в себя, вы вплываете в свой там мир, вам сложно иногда вот женить, вот соединить реальность со своим там миром, но, дорогие мои, когда Сатурн к вам в гости зайдет, вас будут обмакивать регулярно в реальность и говорить, живи реально, и изучай интересы вот того, что есть. Поэтому, дорогие мои водолеи, может быть, ближайшая неделя вам уже покажется заторможенной и не с той скоростью произойдут какие-то события. В теме ⁇ любовь ⁇ может быть все хорошо, но там тоже не спешите. И дальний круг, дальняя неделя дает радость в теме ⁇ добычи денег ⁇ как я говорю, в теме, когда вы в каком-то коллективе, вы среди людей. Вообще, дорогие мои водолеи, даже если вы внутренне не доверяете людям, но все равно почаще входите в компании и изучайте людей как бы изучайте себя в компании, изучайте людей вообще. вы такие склонны к самоанализам очень мощным. То есть иногда лишнее уединение оно вам вот скорбность такой в жизни немножко дает. Вам надо веселье понимаете вам оно надо. Так, Водолей зачеркиваю. Сейчас, сейчас, дорогие мои, буду читать, что там мне люди пишут. Так, а что люди пишут? Хорошо. А, здравствуйте, Несси. Здравствуйте, здравствуйте. Приятного эфира и хорошего настроения. Несси, дорогая моя, вам подсказка из бабушкиной шкатулки. Пора что-то начинать. И не помогай тому, кто много жалуется. Вот так интересно. И, дорогие мои рыбки, теперь на повестке момента у нас остались рыбки в теме насущности. насущности. Итак, в ближайшая неделя э, в работе, может, какие-то помехи, ну, как-то и не так, как хотелось бы, в теме работа и добыча денег немножко такое спад есть. Но в ближайшее время, в ближайшую неделю-полторы вам надо разрулить какое-то дело, то, что связано с подписанием бумаг, то, что связано с, сейчас скажу, ну, с бюрократической системой, скажем так. Где-то вам надо, может, отметиться или где-то там что-то подтвердить. Вот такая история. Возможно, вам пришла или, или вот придет на ближайшей неделе какое-то сообщение или знаете такое вы не забыли заплатить там налоги вы что-то такое трата -та, а вот там вот заплатите, а то потом не дай бог вас там где-то на счетчик поставит вот такая тут история у рыб да в, теле, в теме любви не так что и плохо я бы сказала да в теме любви в теме познакомиться тоже неплохо между прочим и через три недели идет определенная сейчас скажу опасность исходит от больших от нахождения в вас среди больших групп людей да? вот опасность определенная там где вы и рядом человек у которого много денег еще вот такая подсказка вот дорогие мои были такие насущности теперь я называю слово слово ученик вот кто мне пришлет слово ученик на мою почту Тут получит бесплатную. До, прислать надо до 30 октября 2020 года. Благодарю за лайки, благодарю за посещение, за, благодарю, что не забываете меня. И до встречи. И главное, не болейте. В наше время не болейте. Едим чеснок, имбирь, пьем яблочный сок и апельсиновый.